Мы рады вас приветствовать, дорогие наши партнеры и гости нашего комьюнити. Добро пожаловать на нашу школу, которую мы анонсировали и запланировали на это время. С вами сегодня будет работать два спикера, Владимир Шерман и Юрий Свобода. Вас ожидает масса очень позитивных новостей и на этой неделе, и на следующей неделе. Готовьтесь, да, пристегивайте, как говорят, ремни. Итак, а сегодня у нас школа по маркетинг-плану и я э, рад представить нашего ведущего маркетолога человека который э, является профессионалом индустрии муки маркетинга с многолетним опытом человек который является мультимиллионером в этой индустрии который заработал огромное количество да, за это время денег и помог многим многим людям сделать то же самое вот э, за этим человеком идет сейчас большая правда на самом деле большая команда из разных стран мира. И это говорит об одном, значит, что-то у этого человека есть такое, да, чего нет у многих других, почему всегда ему, к нему максимальное доверие со стороны профессионалов, мульти-левел да? вот. маркетинг, почему к этому человеку очень респект и уважение огромное. И, естественно, один из разработчиков, главный генеральный разработчик да, мультисистемного маркетинга Изи Владимир Шерман, добро пожаловать, давайте поаплодируем, поставим ему плюсики, это человечище с большой буквы, который для нас всех реально придумал очень-очень классный механизм, вот эти вот все шестереночки, так круто сложил, что я просто благодарен Господу Богу за его гениальный ум, за его талантище, и давайте мы еще раз его поприветствуем, я передаю микрофон Владимиру, Володя, жги, давай, мы все внимательно тебя слушаем.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 спонсирую свое время, вкладывая в них свое время и знания, помогаете своей первой линии строить своих пять э, первых линий. 25, да? Эта модель, она классическая. Многие проходили эту модель, многие знают, как она работает. Э, и многие знают, как можно быстро, если хорошая дубликация налажена, как можно быстро поднимать за несколько месяцев тысячные структуры. И вот представьте, что мы взяли линейку на пяти уровнях.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 Под первого 4 через одного, пятый еще ниже. Здесь пятая денежная линия. И по заполнению последней, последней линии, да, начиная начинает с пятого человека и дальше. Здесь как раз это денежная линия. И отсюда идет к вам реинвест и апгрейд. Это что означает апгрейд? Это вы покупаете следующую матрицу. Я вам покажу на следующем слайде. Покупайте следующую матрицу, более дорогую, и оплачивайте также предыдущую матрицу. Да? Открывается новое место в предыдущей матрице. Давайте рассмотрим пример. Если у вас есть три человека-команда в первой линии,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 партнеру внизу он смотрит где у него в его ноге наименьшее количество баллов приходя к другому партнеру смотрит где его и то есть таким образом это обеспечивается максимально снизу до верху складывание пар то есть на, на максимально выгодном эм, позиции становится человек для вышестоящих и для людей которых их пригласили то есть это очень э, удобное распределение у вас голова не болит а поставить человека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 и хотел бы на этом этапе ответить на ваши вопросы, друзья. Потому что мы много можем рассказать, но хотелось бы э, детально, э, согласно вашим вопросам, ответить. То есть такие маркетинг-планы э, продуманы таким образом, что вы быстрее других получаете больше денег. С одинаковым количеством людей вы можете заходить в любые маркетинг-планы, с одинаковым количеством людей этот маркетинг-план платит самым больше денег. Такие функции здесь спроектированы. А, Володя, есть вопрос, вот, э, задает Павел. В Дельте люди расставляются по принципу матрицы? Да, да, и в матрице, и в Дельте одинаковый принцип. Дальше вот еще один вопрос, у нас есть пакеты, хотел узнать, пишет Виолетта, какие преимущества? То есть это вопрос не по маркетинг-плану, вы задаете по маркетинг-плану, да? Какие преимущества у пакетов? Да, да, да, конечно, конечно. Я думаю, нам сейчас нужно открыть доску, на доске сейчас еще показать. Хочешь, я сейчас открою, Давайте, быстро давай. набросаю. Да? А, так, так, так, так, так. А, окей, сейчас мы вернемся к вопросам. Еще сейчас показать доску. Друзья, ну-ка, давайте-ка сейчас мы вот настроим с вами рисовалочку и кое-что еще прорисуем. Первое, что хотелось бы сказать, возвращаясь к линейному маркетингу. Вы заметили, да, там, допустим, мы берем, ну, давайте вот так вот возьмем, например, у нас есть 5 человек, а, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, один момент, один момент, мы вот так сделаем. Сейчас, сейчас я вытру. Так, вы пока готовьте вопросы. И поехали. Так, вот у нас, например, есть это вы или это ты. да? Вот у тебя тут есть, например, в первой линии. Допустим, есть 5 человек. Понятно, первая линия неограничена и можно сколько угодно подписывать людей в первую линию. Я просто сейчас для того, чтобы такую вот модель приблизительную да, создать, Беру вот 5,25 человек, 125, 625 и 3125. Ой, простите, 625. Вот здесь рисуем. И берем здесь 3125. Ну, всегда так работает геометрическая прогрессия. Чем глубже, тем больше людей там дальше уже по уровням находится. Теперь смотрите, возьмем мы сейчас с вами другой цвет, чтобы было нам понятно. Во многих маркетингах платят таким образом, допустим, 20% с первой линии, да. дальше 10% идет со второй линии, ну, к примеру, у всех по-разному, но приблизительно концепция следующая. Далее 5% допустим с третьей линии, 3% к примеру, там с четвертой линии и, например, 2% там с пятой линии. Обратите внимание, маркетинги работают на уменьшение. Вот таким вот образом. То есть, чем больше людей, вот здесь, видите, вот здесь, обратите внимание, чем больше людей, тем вы получаете меньше процентов. Так работают очень многие маркетинги. То есть, многих естественно, очень приличает то, что, о, класс, 20% на первой линии, но 5 человек всего лишь, представьте, например, да, если мы по пятерочкам выстраиваемся, а когда на пятом уровне 3000 человек, то 2% да, как бы деньги, но это уже не те деньги. А теперь обратите внимание, как у нас устроен маркетинг. Если мы берем вот здесь 4 доллара, здесь мы берем 8 долларов, здесь мы берем 16 долларов, здесь мы берем 32 доллара и здесь мы берем 64 доллара. Вот, то и маркетинг работает на расширение. Вот. Если это идет на сокращение, да, то это идет на расширение. Вот. Это большое преимущество. Можете себе взять на вооружение. Поэтому, естественно, здесь, когда мы умножаем вот эту цифру, да, предположим, вы вот это количество людей, у нас же маркетинг без ограничений, нет никаких абсолютно там нагоняев там, да, в спину ну, там, отчетные периоды, вы понимаете наверняка, о чем идет речь, когда кон конец месяца у многих компаний люди, как кони в мыли, гоняют и закрывают месяц. У нас этого нет. Маркетинг длиной в жизнь с выплатами здесь и сейчас. Если вы это построили, предположим, вот, ну, допустим, давайте такой пример возьмем. Пять человек вы построили, например, команду за первых два месяца. Реально? Абсолютно реально. Вот, Отобрали хороших людей за два месяца. Потом еще за два месяца у вас команда увеличилась, на втором уровне в 25 человек то есть 5 людей вас дублицировали и тоже отобрали людей которые также точно дублицируют ваших ну, вот этих вот, вот первой линии ваших до да, своих спонсоров еще два месяца проходит еще два месяца у вас 125 проходит еще два месяца у вас 125 и давайте еще возьмем да вот здесь два месяца у нас и опять по 5 геометрия Раз, два, три, пять, десять месяцев. Друзья, берем еще плюс-минус два месяца на всякие выходные, там праздники и так далее. За год за год вот эту вот э, структуру выстроить абсолютно реально. А для тех, кто серьезно готов включаться и заниматься бизнесом профессионально. Вот Теперь дальше. 3125 умножаем на 64. Мы получаем с вами здесь на этом уровне 200 тысяч долларов. Можете посчитать. На этом уровне мы получаем 20 тысяч долларов. На вот этом. Вот на этом уровне мы получаем 2000 долларов ну и понятное дело да и так и так выше можно посчитать то есть маркетинг идет на расширение это то что касается линейки так давайте дальше сейчас будем ускоряться общая картина вот которую тоже сразу может быть ряд вопросов и отпадет вот у нас как начинается помните да 12 долларов человек заходит на первую матрицу если мы начинаем с этого момента и у него параллельно сразу же открывается первый уровень линейного маркетинга. То есть, смотрите, из 12 долларов 8 уходит долларов на активацию. Распределяется и активируется 8 на активацию матрицы м 1 Вот этой, да, она короткая. Помните, 2, 4, 8. Ну, понятно. Давайте так вот: 2, 4, пусть тут будет 8. Вот. На активацию вот этой вот матрицы. Окей, okay. и 4 доллара идет на активацию первой, первого уровня линейного маркетинга. Вот таким вот образом 12 долларов у нас вот эти вот полностью распределяются. Причем алгоритм распределения следующий. Сейчас я вам покажу, вам будет понятно. Допустим, вот это вы. Вот это вы. Есть ваш appline, который вас пригласил. Это ваш спонсор. Appline. Прямой спонсор. И вы заходите на пакет 12 долларов. И моментально в этот же момент система 4 доллара отсюда отправляет вот сюда. И 8 долларов, вы же у кого-то находитесь, получается, в, естественно, в Матрида, параллельно сразу же, и 4 доллара улетает вот сюда. Так же точно будет происходить и у вас. Это вы, вот это, например, и под тобой есть э, люди. Ты пригласил человека, так же точно. Тебе летит, вот сюда приходит 4 доллара, и дальше, когда уже под тобой в матрице появляется вот, вот здесь человек, через два уровня на третьем уровне, вот этот третий уровень финансовый, вот, то ты здесь получаешь по 8 долларов с этого уровня. Вот, к тебе приходит. Так же, как и наверх, так же и вниз работает система распределения. Все. Поэтому мы и говорим 100%. Да? 12 долларов э, пакет, из которых 4 ушло в линейку и улетело вашему оплайну. А 8 ушло на открытие активации матрицы первой и улетело наверх оплайну, которая над вами стоит вверху в матрице. Давайте-ка я это вытру сейчас на один момент. Вот это я прям вытру. И мы вот здесь вот сейчас дорисуем слева. Вы сейчас увидите логику, как дальше там все происходит. Так, так, так, так, так, так, так. Кто-то что-то нарисовал. Здесь точку и прямоугольник. Нет, это не вытирается уже. Это уже навсегда здесь запечатлилось. Так, поехали. Друзья, теперь смотрите, какая ситуация. Здесь, помните, у нас 8 человек. Вот здесь. Я не уменьшил. Еще не привык доске, простите меня за такие ляпы. Так, у нас здесь есть 8 человек, 8. И у нас, получается, вот здесь вот на этом уровне, да, это ваш финансовый уровень. Если мы умножаем на 8 долларов, вот это, я про вот эти вот говорю, вот выплаты, то получается 64 доллара. Так, 64 доллара из которых, смотрите внимательно, уходит 24 автоматически, уходит на апгрейд, я так и напишу его, апгрейд. Что такое апгрейд? Апгрейд – это вы переходите на следующий уровень, выше уровень, да, то есть вы уже переходите вот сюда, вот на эту матрицу, вот они, 24 доллара, вот эти. То есть у вас открывается следующая площадка, вот. И сюда, даже когда дальше переходит ваши 24, 8, они вот так вот плавно или там перемешиваются люди, плавно закрываются вот эти уровни. 3. То есть все матрицы по 14 человек. И еще 12 долларов отсюда, смотрите, минус 12 долларов отсюда уходит на реинвест. Реинвест. Реинвест. Так. Так, и теперь давайте я другим цветом возьму и покажу вам, что такое реинвест. Давайте возьмем вот этот цвет. Реинвест это обозначает, что у вас открывается такая же точная площадка. Здесь. То есть и когда ваши вот эти два человека переходят сюда, они автоматически у вас и здесь снова повторяются. Четыре переходят вот сюда, автоматически повторяются здесь. Да? Восемь переходят вот сюда. Вот здесь вот восемь человек Опа, повторились и вы снова получили то же самое. Отсюда по восемь долларов. А вы уже здесь и может быть даже дальше, но у вас работает эта матрица и она причем постоянно, вот эта вот первая матрица и каждая последующая, она как веер раскрывается при помощи реинвестов, появляются новые, новые, новые площадки. То есть вы таким образом будете получать даже не 18 источников дохода, а нет, вернее да, 18, но постоянных, регулярных. Так, давайте вот теперь вот сюда пойдем дальше. И тут остается у нас сумма. Здесь у нас остается сумма 28 долларов. Это та сумма, которую вы можете потратить на себя любимого, купить себе все что угодно. Вот, да, к примеру. И вы уже находитесь здесь. Уже более высокий уровень доходов уйдет у вас с третьего уровня матрицы. Таким образом, у вас еще один, второй уровень линейки. Как только вы на второй матрице, у вас уже второй уровень линейки доступен. 8 долларов. Вот. И так точно по такому же образу и подобию происходит дальше. Переходите вот сюда. 48 долларов. Математику можете посчитать, она несложная. Переходите вот сюда. 96. Так. И таким образом, когда вы перешли на третью матрицу и на четвертую, у вас открылся, естественно, третий уровень и открылся четвертый уровень. То есть здесь у вас 16 долларов, здесь у вас 32 доллара. Так, а теперь смотрите внимательно. Я сейчас перейду на следующую страничку. То есть я вам показал, как работает э, принцип и алгоритм у нас на матричных площадках. 2, 4, 8. Так, теперь переходим дальше. Э, открываю следующий лист. Сейчас я здесь прорисую. Вот у нас, смотрите, 4 матрицы. Раз, два, три, четыре. И 4 линейки. Они все связаны между собой. Каждая матрица связана с линейным уровнем. То есть, если вы находитесь уже вот здесь, и сейчас я вам покажу, что такое пакеты. 12, 24, 48 и 96. Вот, вы находитесь, например, вот в этой матрице. И у вас открыты сразу все четыре уровня: 1, 2, 3, 4. 4 уровня. Да? И вы помните, какие там цифры на этих четырех уровнях. 4 доллара, 8, 16, 32. То есть, по большому счету, вот это пакет 180 долларов. Смотрите, вот он. Если мы вместе сложим, вот это. То есть, 12 плюс 24 плюс 48 плюс 96 у нас получается 180 долларов. Человек, который зашел на пакет, например, допустим, базис, он имеет только пока, пока в маркетинге открытые позиции, вот эти. То есть первый уровень линейки, первая матрица. И может, вы знаете, как такой не пускать. и потихоньку отсюда плавно переходить, открывая себе шире-шире-шире горизонт. Да? Перешел вот сюда, открылось у него вот это, перешел вот сюда, на третью площадку, открылась у него третья линейка. И когда человек заходит на пакет 180, у него сразу открыто 4 моментально площадки и 4 уровня линейки. Давайте я возьму другой цвет и покажу вам, что произойдет, если, например, ваши люди также заходят. То есть вы зашли и вы стали сразу вот здесь. Если у нас 180 долларов, да? Вы вот здесь находитесь. Теперь представьте, вот вы, вот ваших два, которых вы пригласили, они также заходят на, на такие же пакеты. Допустим, вот 4 они пригласили, да, по два. Или, например, вы больше пригласили, и понятно, что под этими двумя людьми ваши уже люди попадают в матрицу. Таким образом, усиливая ваших людей да, переливами и дальше продвигая путь уже к финансовому уровню. И вот здесь уже у нас 8. Вот такая вот у нас картина, да? А теперь смотрите, все люди зашли на пакет 180 долларов, так? Вот все люди на 80 долларов. Вот вы и ваших 2, 4, 8. Это обозначает лишь одно, что все стали сразу автоматически вот здесь 2, 4, 8. Может быть они не сразу зашли, я имею в виду, ну там сегодня 2, завтра еще по 2, послезавтра еще по 2. 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8. Понятно, они сразу заполнили вам все емкости. И у вас тут же пооткрывались новые такие же точно матрицы, 1 в 1, такие же точно. И эти же люди стали вот здесь, 2, 4, 8. И исходя из э, математики, несложно посчитать, сколько вы э, зарабатываете. Да? Э, здесь, здесь, здесь, и здесь вы получаете 8, э, вы помните, э, человек умножить на 8 долларов, видите, сколько там, какая сумма, 8 умножить на 16, 8 умножить на 30, 8 на 64. И здесь, помните, да, 4 доллара, 8,16. Это констант, эти цифры не меняются. Вот так выглядит пакет 180 долларов. Дальше, как только у вас заполнилась вот эта емкость, к примеру, если вы шли постепенно, допустим, или вот даже вот так вот вы зашли на 180, и ваши зашла на 180, система автоматически вас перебрасывает. Ну, давайте там какой-то возьмем, например, пусть будет цвет. Вас перебрасывает на дельту. Оп, это уже De поле дельта маркетинга, дельта модели. Там у нас их 4 обычных лайт и 4 вип, которые уже подороже. Раз, два, три, четыре. Смотрите внимательно. То есть вы уже вот сюда переходите. Оп, здесь 60 долларов открывается эта позиция. И ваши люди, когда переходят, вы помните, да, на каждом уровне вы, вы получаете 15, 20, 65%. Даже если вот так у вас, к примеру, допустим, в дельте выстроилась вот такая вот картина. Один, потом, это, ну, вы вверху, вот вы вверху, под вами один человек появился, он пригласил тут же еще одного, или там перешел за ним, и тот пригласил еще одного. Даже если у вас вот так произошло, даже если вот так произошло, то вы заработали на каждом уровне 15, 20, 65%. Смотрите, сейчас я вернусь на этот слайд. Сейчас еще очень важный момент в плане никаких маргинальных винтов. Помните, что это обозначает? Никаких квалификаций, никаких специальных условий. Если взять линейку, это ты, вот, в линейке, Смотрите, ты пригласил человека. Например, только одного. Ну, предположим, вот ну, больше никого не пригласил. А он тоже пригласил одного. Вот твой первый уровень, это твой второй, это твой третий. Сейчас вы увидите здесь логику. Она, она имеет отношение к предыдущему слайду. Вот, здесь есть четвертый уровень. Этот человек, например, пригласил 10, предположим, людей. А тут он сильно оказался. Вот это вот звезда. Да, золотой корабль и этот человек пригласил 10 в первую линию, то у вас, смотрите, вот здесь уже умножается, когда они, эти люди переходят на четвертую площадку, они будут естественно, система а, а, маркетинга будет бонус отправлять напрямую вам, потому что это люди на четвертой площадке, а значит это люди на четвертом вашем уровне, которые ну, они так на четвертом вашем уровне, а четвертый уровень, он с четвертой площадкой. Но это их получается, апгрейд сразу же по алгоритму отправляет вам наверх по 32 доллара. Вот. И теперь эти 10 пригласили, например, по 10. Представьте, у вас открылся пятый уровень. Да? Пятый уровень. Смотрите. Это получается по 64 доллара. Когда уже люди дальше переходят на дельту, они уже вот эти вот 64 доллара, опять-таки, по алгоритму Идет распределение именно на ваш бонусный счет. Так устроен маркетинг. Таким образом, вы получаете 6400 долларов, даже если у вас, если у вас просто одна нога. Представьте, ну, она где-то там в глубине раз расширилась. Это нонсенс, но это правда. Вот. Теперь вернусь сюда на этот слайд. То же самое вот здесь нарисовано. И так дальше точно переходят, идут происходят переходы 120, 240, 480, вот. И там дальше уже по 1000, 2, 4 и 8, вот. И когда вы переходите вот сюда уже в дельта сектор, у вас автоматически отсюда, опа, сразу же моментально на 60 долларов открывается бинар. Это все уже зашито в системе маркетинга. Вам не надо об этом даже думать. Все, у вас запустилось бинарное место. У вас автоматически отсюда уходит на открытие пятого уровня сумма. Открывается пятый уровень в маркетинге. Вот, 64 доллара. Угу. И таким образом, смотрите, если мы берем пакет, например, допустим, вот это у нас 180. А пакет 360, это вот эти еще одна дельта, один бинар, вернее 364, простите. И пятый уровень линейки. Это пакет 364 доллара. Он вам дает возможность сразу же оказаться вот здесь. Сразу же, естественно, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Все, вы сразу же открыли себе 4 позиции в матрицах. Одну позицию в Дельте, одну позицию в Бинаре вы себе открыли. У вас открыты все пять уровней маркетинга. Володочка, тебе микрофон. Вот это я хотел сказать. Спасибо большое, Ю. Это был ответ на вопрос а, пакеты, да? Да, да. И, да, и это было, был конкретно ответ на вопрос, как выглядят пакеты. То есть как выглядят пакеты? А еще проще я хочу добавить, за 12 долларов у вас 2 источника дохода, за 180 долларов у вас 8 источников дохода, за 364 доллара у вас 11 источников дохода, да? вот. и получается за 500 долларов у вас 12 источников дохода сразу, и 6 еще по апгрейдам, дополнительно, когда вы перейдете уже на площадку. То есть всего 18 источников. Володя, можно еще я отвечу на один вопрос? У нас есть сегодня гость, очень необычный гость, Гай Юлий Цезарь. Вот, Юлий Цезарь, мы вас приветствуем. Очень на самом деле польщены, что ваша милость посетила наш вебинар. И у вас есть вопрос. Получаем в бинаре процент со всех людей, даже не твоя структура, а те, кто прилетел сверху. Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Неважно, как у вас произошел э, происходит расстановка и перелив в бинаре, в системе, в системе все равно. Вот. Там нет фейс-контроля никакого. То есть все, что под вами происходит, слева, справа, одинаковые пары товарооборотные схлопываются, и дальше уже вы получаете процент. Независимо это ваши люди или сверху они по спиловеру сверху да к вам попали в ваш бинар. Еще один, еще один ответ на вопрос, что биткоин растет, я уже проговаривал, что это волатильная единица, она и вверх и вниз идет. Мы рассчитывали за основу, брали 6000, сейчас на альфа-тесте мы не будем корректировать, потому что оно может подняться и на полторы, на 2000 вверх и, с, и слететь на 2000 вниз. Вот. Но э, мы обязательно скорректируем. Сейчас заходят люди-лидеры, э, и для лидеров 20-30% подъема по деньгам, э, то есть чтобы купить золотое место, потому что вы сейчас действительно закупаете места, и вы становитесь на те места лидерские, которые вам будут долго-долго приносить хорошие, хорошую прибыль. Да? Поэтому мы посчитали, что на этом этапе это не вопрос резона, да, входа по там, если повысится 20 процентов там или 30 процентов и назад она уйдет но мы имеем в виду корректировку да чтобы вход был народным то есть если вы не можете войти за 364 у вас есть возможность за 180 зайти если вы не можете за 180 зайти у вас есть всегда возможность за 12 зайти да вот таким образом и корректировку по биткоину, если он, допустим, сейчас мы представим, что он 10 тысяч будет, мы, конечно, сделаем. Володя, есть еще такой вопрос. Когда личники улетают вниз, что мы получаем с этого? Давайте я вам покажу сейчас еще кое-что нарисую. Друзья, очень много вопросов на самом деле, я даже просто не успеваю их просмотреть в чате. Поэтому выборочно, те, которые видим, идем разбираем. Дождитесь, скоро-скоро вообще появится прикольное видео, да, где вот там прям вот увидите, там все здорово будет объяснено в плане маркетинга. Мы еще неоднократно к этой теме будем возвращаться, у нас будет все время потоковые школы по маркетинг-плану. Вы все со временем усвоите, поймете и будете его знать, вот, как свое имя, как свой номер телефона. Давайте вот момент разберем, что я получаю с личников, если они по матрице улетают вниз. Так, так, так, давайте. Возьмем вот на примере просто одной матрицы. Вот, поехали, это ты. И у тебя есть, например, допустим, раз, два, три, давайте, четыре, пять человек. К примеру, у тебя есть пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. С кем ты сконтактировал? Ну, ты, например, сконтактировал там, с 20 людьми, ну, пять людей согласились. Стать твоими партнерами и э, подписываются. Итак, поехали. Первый э, человек заходит, он к тебе заходит. Смотрите, давайте сразу показываю. Это у нас, опять-таки, это ты, но это линейка, L-буква, а это матрица. Поехали. Итак, подписывается у тебя человек. Даже если на 12 долларов, он у тебя становится сразу за, вот сюда, в матрицу. Это первый да возьмем первый номер и он у тебя сразу же становится в линейке об вот здесь смотрите внимательно теперь это второй номер вот он второй он подписывается и ставится вот сюда вот по матрице ну слева направо все на самом деле равномерно но в линейке он у тебя идет в первой линии так ну и в матрице как бы соответственно тоже в первой А дальше третий человек у тебя подписывается, в линейке он у тебя вот здесь, в первой линии, в матрице он приходит вот сюда. Третий. Четвертый подписывается у тебя, как твой личник. В линейке он вот здесь. Первая твоя линия. В матрице он становится вот сюда. Сюда, правильно? Володя? В, эту, в эту сторону. И вот у тебя есть пятый человек. Пятый человек у тебя подписывается в первую линию, смотрите, это твоя первая линия, и становится он сюда, оп, и отсюда тебе прилетает уже 8 долларов, это же твой финансовый ряд, я имею в виду уровень финансовый, простите, простите за мой французский, так, вот он, твой финансовый уровень, в котором 8 человек, смотрите, раз, два, три. 4. Тут будет так у нас. 5, Шесть. Семь. Восемь. Теперь, предположим, я другой цвет беру. Возьму вот этот цвет. Этот человек, второй который, он подписал своего человека, а тот подписал двоих. Раз. Все. Тебе точно так же, уже это же вот уровень, откуда идет 8 долларов. Мы сейчас про самую первую матрицу ведем речь. Дальше первый человек подписывает человека, и тот, например, одного подписал, вот этого. Оп, ты сразу, моментально, летает тебе 8 долларов. То есть вот так это и работает. Все, Володит тебе микрофон. Человек попал вниз этой денежной линии, твой личник. Эта линия заполнилась и попал вниз этой денежной линии, тебе открывается новая матрица, и он там становится на первое место. Очень важный вопрос, друзья. Обучение будет доступно с каких площадок? Обучение будет доступно с самой первой площадки, с самого первого пакета. Вот когда 12, ой, 12, 12 месяца, я имел в виду 1 декабря, открываются у нас уже шлюзы, да, так сказать, контентный портал, где мы для вас сейчас готовим много всего полезного, интересного, и вы увидите, мы сейчас не будем петь дифирамбы, давайте, вот время все покажет и сами все рассудите. Вот. Мы, естественно, настроены на долгий путь, и, понятное дело, сейчас включается целая команда профессионалов, специалистов с мировым именем, в плане именно контент-фактори, да, контентной фабрики. Вы будете получать массу классных знаний, которые не просто классные сами по себе, они типа интересные, а они очень эффективны. Применяйте знания, эти методики, технологии, вы будете видеть, как у вас начинает трансформироваться и бизнес, и жизнь, и взаимоотношения с людьми, и какая-то, может быть, внутренняя своя настройка. То есть изменения мы вам гарантируем, увидите. Вы по этому поводу будете нам давать очень много обратной связи, у нас есть открытые чаты, естественно, это будут YouTube-каналы, где однозначно будет масса видео людей, которые будут говорить о своих историях, результатах и финансовых, и э, историях, и результатах своих внутренних да, трансформаций. Так, и смотрите, к чему это я говорил, потому что, на 12 долларовом пакете, на пакете базис доступно базовое обучение, базовое обучение по нескольким кафедрам, кафедрам, даже не факультета, это целые кафедры. Следующий пакет, например, 180 долларов, он будет давать еще шире доступ к более углубленным знаниям. Пакет стандарт уже к профессиональным знаниям и методикам дает доступ. И пакет VIP. Это уже, ну, это уже искусство дзен, так сказать, да, то есть там, конечно, вы знаете, вот лучше начинать, конечно, с малого, для того, потому что, как в школе, но вы, придя на высшую математику, в первом классе не поймете вообще, о чем идет речь, поэтому, конечно, кто-то сразу же будет получать и знания на пакете VIP и понимать, о чем идет речь, вот, но для многих, естественно, это будет такой классный эскалационный ну, вариант, модель эскалации да, информации, когда вы будете потихоньку пам -пам -пам, подниматься на ступеньку выше, выше, выше по знаниям и дальше по уже своему восприятию и пониманию вообще той или иной темы. Так, э, вот, давай тогда бери микрофон. Я, микрофон, я, сейчас... да, да. я закончу, тогда этот вопрос будет очень много и мы можем дальше рассматривать их. Школа это будет не последняя. Вот, я хочу вам одно сказать, ребят. Э, пример небольшой На количестве 14 человек, если вы сейчас в этой фазе до 1 декабря будете приглашать людей на vip пакете и пригласите 14 человек, неважно, вы сами, или вы двоих, те типа, подвое, главное, чтобы 14 человек в вашей команде было, вы заработаете больше, чем полторы тысячи. Коэффициент 1 к 3, да? это вот больше даже будет. Люди, у нас есть масса доказательств, люди вошли, даже не пригласив ни одного человека, у них выстраивались люди, они удивлялись, откуда пришли деньги. Что я этим хотел сказать? То есть у нас есть быстрые деньги на первом этапе. Пока вы думаете, уже приходят быстрые деньги. Но у нас есть и большие деньги. Если вы поймете нашу систему, начнете обучаться, тут заложены очень большие деньги. Очень. То есть, чтобы вы понимали. Линейка до пятой линии, в ней, если брать 5,25, 125, 625, 3125, заложено 200 тысяч не один раз. Каждый раз, когда будет реинвест у этих матриц, и каждый раз, когда они будут покупаться новой матрицей, будут же деньги и в линейку отправляться, это значит, вы опять будете получать по линейке. То есть вот эти 220 тысяч вам неоднократно будет поступать. Это только одна линейка. По матрицам, по дельтам, каждый раз, когда вы через 14 человек будете закрывать матрицу от номинала матрицы, вы будете получать в 5 раз больше. Если номинал матрицы 60, значит у вас 300 доход чисто ваш. Если вы в номинале матрицы 8000, у вас 40 тысяч доход. Это каждый раз после 14 закрытых человек в бинаре. Все люди, вопрос здесь был, что будет, если у меня будут люди дальше, чем 5, 6 в линейке. Они перейдут в бинар, и в бинаре вы получите с них деньги от 60 до 2000. Это означает, в 5 раз бинар до 2000 разогнанный, когда вы разогнали бинар до 2000, у вас он будет в 5 раз больше платить, чем линейка. То есть здесь деньги заложены огромные и быстрые на краткий период времени и на долгосрок, очень большие деньги. Поэтому я рекомендую вам каждому освоить этот маркетинг, просчитать его, внимательно посмотреть мотивационные составляющие и добро пожаловать на серьезную, к нам на серьезную деятельность. Да? Спасибо большое. А, ну, будем закругляться, наверное, да, и давайте в последних 5 минутах, буквально последних 5 минут, друзья, еще один посмотрим момент. Вот, смотрите, что произойдет, если, к примеру, вы берете и работаете вот в таком ритме. То есть, пакет VIP, VIP -пакет, он позволяет вам открыть 4 дельты, ой, простите, 4 матрицы, он вам позволяет сразу же открыть две дельты, он вам позволяет сразу открыть бинар, вот у вас сразу эти позиции открыты, и он вам позволяет сразу же 1, 2, 3, 4, 5, открыть 5 уровней в линейном маркетинге. Так, а теперь смотрите, внимание на экран, пакет VIP, помните, да, максимально? У нас нет там каких-то сумасшедших пакетов, как я часто встречаю на рынке компании, тысячи долларов вход. Почему не 400? вот мне непонятно. Но дело не в этом. У каждого за да, свой путь, окей, мы сообщество. А сообщество это та среда, которая для человека, для людей. Поэтому вас наверняка это удивило наша ценовая политика, да, и наш тарифный план. Итак, теперь, если мы вернемся к тому разговору, которую я вам уже рисовал. Вот это ты. Вот это ты. И ты подписываешь, например, пять человек в первую линию. Они делают то же самое. Такая же происходит дубликация. Я не говорю сразу. Я не говорю про то, что все пять точно тебя повторят. Это вопрос отбора людей. Это вопрос дубликации. Это вопрос э, геометрической прогрессии. И это вопрос действительно статистики. По статистике, как ну, вот из опыта, скажу вам так, где-то из 20-30 человек вашей первой линии 5 людей будут вас дублицировать. Это статистика, но об этом мы поговорим на школах. Там мы будем плотно изучать все законы, там э, алгоритмы. И правила ММ, винтики-болтики, да, подводные камешки, это все будет на школах. Но предположим, вот такая вот картина происходит. Лично у меня есть такой опыт, в нескольких компаниях я такое делал, такую геометрию. 5, 25, 125, 625, 3125. Итак, внимательно посмотрите, пожалуйста, на цифры. Помните, на этом уровне мы умножаем на 64 доллара этот уровень, потому что там вот именно эта сумма она идет вам на ваш бонусный счет, поскольку э, про, прописано это в алгоритме самого маркетинга. Получается 200 тысяч долларов. 200 тысяч. Это приличная сумма, даже если это за год. И даже если это за два. Дорогие мои, это все равно приличная сумма денег. Но, а тут у нас, помните, да, умножаем это на 32 доллара, здесь у нас получается сколько? 20 тысяч. Да, так, тут 20 тысяч. И, ну, в общем, получается всего там 222 тысячи, это только линейки. Но эти же все люди, вот эти все люди, они же находятся, то есть все условия да, имеется, рассматривается условия входа на пакет VIP. Эти же все люди, вот эти, они находятся одновременно и в линейке, находятся одновременно и в матрицах дельтах, и они одновременно находятся и в бинаре. Вот здесь вот, в бинаре. Вот сколько тут, да, пусть 4000 люди. 2000 здесь, 2000 здесь, с этой стороны. И в круговую, по самым скромным подсчетам, это где-то цифра составит 400 тысяч долларов, даже если это за 2 года. Давайте 2 года, эту сумму разделим на 24 месяца. Да? немного, много, ни мало, там, да, приблизительно, сколько там у нас, 16, может быть, кто-то быстрее посчитает. Пусть это будет 16 тысяч долларов в месяц. Ребят, сегодня в МЛМ индустрии, ой, как мало людей, которые зарабатывают вот такие деньги ежемесячно. Да. Есть, конечно, есть люди, зарабатывают большие деньги, побольше, но большинство даже близко к этим деньгам не подходит. У вас есть уникальный шанс, даже если нет какого-то супер опыта сильного, все равно мы вам поможем, и вас волна образовательная подхватит. И если вы будете четко соответствовать да, тем методикам, тем школам, вернее, той системе, которую мы вам будем давать, да, технологиям разным техникам, то однозначно, однозначно, вы увидите, как это начнет работать. Я вижу, что есть смысл за такие деньги да, поработать, потому что это очень достойная оплата. На этой позитивной нотке мы с вами прощаемся. Ждем вас завтра в 19.00 по МСК на школе запуск. Завтра у нас 19 МСК. Школа запуска для партнеров что у нас сегодня есть. ну Понятно, у нас только сейчас пакет VIP. И очень скоро, буквально через 8 дней, да, уже планируется к запуску, к открытию пакет э, профи. Ну, вот, тоже держите руку на пульсе. Наверняка у вас есть люди, которые готовы тоже подключаться и на такой пакет. Всего вам доброго. До скорых встреч, до завтра. Мы вас очень любим и мы э, служим тоже э, вашему успеху. Всего вам доброго.